Дорогие взрослые и дорогие ребята, я вам всем сегодня желаю отличного настроения, чтобы эти соревнования были лишь условно соревнованиями. Они должны сплотить вас, подарить вам отличное настроение. Каждому крепкого здоровья, чтобы вы никогда не останавливались. Всегда на любых площадках доказывали, что курские семьи это лучшие семьи. Берегите себя, берегите семьи, берегите наш любимый город и Курский край. По радио услышал, подумал, почему бы нет. В Новосибирске когда-то у нас проводились игры по вечерам ночные на машинах. Разгадывали ребусы, ездили. Наша творческая команда, семья. Я когда-то 15 лет танцевал руссконародными танцами. Мы Жена поет. Сын сейчас у нас увлекается танцами народными. Дисклей. И плюс еще учится Барди, в школе музыкальное на баяне. Точно, Дочка, танцами. танцами. Сегодня что будете здесь делать? No. Сегодня будем пытаться победить, Следующая а главное команда... поучаствовать. А у вас такая форма? Ну, решили одно единственное. Жена просто еще у нас Есть, работает в МВД. Там мы слушаем. В каком я уже в шестой части Поздняковый. Есть да. лист, здесь такие. Наверное, ты а, придумал. А это Отлично. Ну, При ну что почти, мы друг частично. Другу частично. подарим сейчас аплодисменты. А почему так назвали? Ну, мы думали, я что, уверена, что вы абсолютно. Точно одна, со всеми, на этапами, со всеми Они очень днями, а сейчас как бы я буду быстрее... коротко mm. рассказать вам